Здравствуйте! В предыдущих трех видео я рассказал вам о том, зачем и почему нужно идти к психологу. Если жизнь не очень радует, если мечты не сбываются, если вы чувствуете, что время тратится зря и все это счастье не приносит. И теперь я хочу предоставить некоторые доказательства тем людям, кому они нужны, или просто более любознательным, которые хотят понять принципы, хотят использовать эти принципы в своей жизни, я объясню все тезисы, озвученные ранее, на более глубоком уровне и более полно, более широко объясню, в чем же будет помогать психолог, что ему от вас понадобится и как это изменит вас. Итак, изначально попробуем озвучить проблему. Цель не достигается. По целью будем понимать любое желание. Быть здоровым, иметь друзей, иметь любимого человека, семью, иметь интересную работу или самореализацию, достаточный доход, определенную сумму денег. В принципе, любые материальные блага. Может быть это легкость и радость жизни, может быть это комфорт. И, и все это может быть желанием. И все это может быть проблемой. А так как цель не достигается, и это желание не воплощается вследствие продолжительного ожидания или даже многократных попыток. И как же это можно изобразить? В идеале по щучьему велению желание просто исполняется. Цель достигается, а мечта сбывается. И желания совпадают с возможностями, как в Тосте из Кавказской пленницы. В случае проблемы мечта была загадана, но она не сбывается, не, не воплощается. Почему? Потому что не хватает ресурсов. Или имеется, на, имеется препятствие на пути к цели. На дороге жизни имеется препятствие. Допустим, мы имеем дело с недостатком или некачественностью ресурсов. Ресурсы, о которых мы говорим, это то, за счет чего достигается цель. То есть это, это тот бензин, который должен э, быть залит в бензобак, чтобы машина доехала. Из пункта А, из сегодняшнего состояния, в пункт Б, счастливая, там и тогда, где мечта реализовалась. Тогда, что мы называем ресурсами в нашей реальной жизни, какими они могут быть? На самом деле ресурсы — это все, что поможет. Ресурсы могут быть внешними — это люди, какие-либо знакомства, деньги или любые другие материальные ценности, услуги, информация, личные качества и время. Внутренними же ресурсами являются мысли и чувства. Если мы обнаружили некачественность или недостаток ресурсов, то нам с этим и работать. То есть добавлять, обретать, вносить, улучшать и так далее. Работа с ресурсами. Необходимо дать человеку столько ресурсов, чтобы он был способен преодолеть это препятствие возникшего у него на пути нам помогут только те ресурсы которые отвечают следующим требованиям во-первых ресурсы должны быть актуальны они должны быть адекватны они подходят для решения данной проблемы и если ваш ресурс хороший голос то вождение автомобиля это не поможет с другой стороны это может помочь в трудоустройстве нянечкой для пения колыбельных. Второе требование. Ваши ресурсы позитивны. Потому что страх и боль, они, конечно, хорошо стимулируют. Но нормальный человек сделает все, чтобы не получить такой ресурс. Поэтому в трудоустройстве хорошим ресурсом будут не голодные обмороки, а знакомства с хозяином фирмы, с директором, с начальником управления. Третье требование. Ваши ресурсы оптимистичны. То есть мы должны верить, получая такой ресурс, используя его, что достижение цели становится возможным. То есть если ребенок дарит вам карандаш и говорит, что это волшебная палочка, в достижении цели, конечно, такой ресурс не поможет с другой стороны дорогой абонемент спортзал или подарочный сертификат на курс косметологических процедур скорее всего помогут улучшить внешний вид лету кроме того ресурсы конечно же должны быть заслуживающими доверия то есть если вам предлагают вложиться в ценные бумаги, заплатить за выигрышные номера, поучаствовать в лотерее, вы должны знать, что это не обман. Конечно, ресурсы должны быть новыми, потому что старые ресурсы вам уже не помогли. Ресурсы должны быть окончательными. То есть когда мы выбираем, подбираем, добываем эти ресурсы, мы должны считать и верить, что этих ресурсов будет достаточно для решения проблемы. И остается только начать воплощать. К счастью, ресурсы можно конвертировать. То есть, если есть красота, но нет образования, можно поработать моделью и заработать на образование. Если нет денег, но есть автомобиль, можно подрабатывать в такси. А то же самое с недвижимостью, с карнавальными костюмами, с личными качествами, с услугами со временем и так далее. Все взаимозаменяемо. И тогда с психологом необходимо составить список имеющихся ресурсов и предусмотреть план их конвертации в недостающие. И таким образом мы прокачаем совершенство человека. Что же делать с препятствием? Нельзя ли его устранить? И вообще что это за такое препятствие? Препятствия на пути к цели, к воплощению наших мечтаний, так называемые ограничения это наши негативные убеждения, наши взгляды на жизнь, представления о себе и о других людях. То есть это, во-первых, неверие в себя, заниженная самооценка, негативное мышление, это отсутствие самоуважения, любви к себе, это неверие не другим. Уверенность в подлости и волчности окружающих. Это недоверие мужчинам, недоверие женщинам, недоверие начальству, недоверие подчиненным. Это плохие взаимоотношения с родителями, плохие взаимоотношения с детьми. Это недоверие городу, стране, государству, где вы проживаете. Это недоверие, нелюбовь, допустим, к людям как к виду вообще, то есть есть люди, которые живут с котами или с собаками, и понятно, что с людьми у них не очень. Это, и, конечно, самое главное, это неверие в возможность улучшить ситуацию, скорректировать ее, изменить, изменить э, предписанную судьбу. То есть это безнадежность и безысходность, И э, тогда необходима работа с убеждениями и верованиями. То есть, с нашими картами реальности, по которым мы живем, то есть с той кинопленкой, которая у нас в голове, которая показывает нам фильм, который подразумевает устранение этих негативных убеждений 1 и внедрение новых экологичных и способствующих достижению цели 2. Кроме того. Устранение и замена представлений и убеждений о том, каким путем достигается цель и воплощается мечта. Потому что, возможно, человек стучится просто в закрытую дверь, и вместо того чтобы э, просто пойти и взять. Но эта возможность от него скрыта благодаря каким-то его представлениям о жизни. То есть, вместо того, чтобы э, карабкаться на дерево, где обитают сотни пчел э, за пригоршни меда можно просто сходить в магазин, где на полках ждут десятки банок меда всех сортов. И тогда, конечно, полноценная помощь психолога будет заключаться во-первых в поиске ресурсов, предоставлению человеку этих ресурсов в первую очередь, да, и во вторую очередь в замене негативных, не экологичных. Убеждений на позитивных. То есть на те, которые способствуют достижению цели. Какими путями, какими э, методами как вносятся эти изменения, чтобы жизнь менялась от плохой к хорошей, автоматически, как мы уже договаривались, чтобы мечты и цели достигались автоматически, без насилия, без самоистязания, без какого-то излишнего чрезмерного применения силы воли, об этом смотрите в следующих видео, и если эта тема вам интересна, конечно, делитесь с друзьями, конечно, ставьте лайки, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих выпусках.